Тик-так, вот так Дождь тучит моё окошко Тик-так, вот так А я иду гулять Тик-так, вот так Хочу побыть с тобой немножко